Всем привет, ребят! Как я обещал, буду делиться своими эмоциями, да, впечатлениями, какая окупаемость Steppen. Я зашел туда 24 дня назад, получается. И за 22 дня сейчас я расскажу, какая у меня произошла окупаемость, что сейчас в проекте происходит, какие последние обновления, заходить в проект на данной стадии новым участникам или нет. Ну и, конечно же, поговорим о конкурентах, которые пытаются что-то сделать, чтобы обскакать и перегнать да, в лидерстве Степан. Ну и сделаться, как бы идет гонка да, за номер один приложение в Move в общем, давайте, ребят, начинать уже, чтобы не затягивать. Итак, кто еще не подписан на мой телеграм-канал, обязательно подпишитесь. Я, как всегда, даю информацию туда намного больше, поэтому залетайте, буду рад видеть каждого. Начнем, наверное, с самого главного, с Тепан, именно об окупаемости. Я буду считать... С 1 числа, с 1 июня, и вот там 2-22 да, июня сейчас э, за 22 дня окупаемости. Я зашел чуть раньше, там, буквально в конце мая, но я первые три дня там прокачивал кроссовки. Лучше бы я этого не делал, потому что GST было намного дороже, и у меня бы сейчас окупаемость была тоже намного больше. Итак, сразу скажу, у меня окупаемость на 22 день по степан сейчас составляет 50%. Сейчас я скажу, как это получилось. Но когда я покупал кроссовки на Салана, у меня окупаемость показывала... Когда я проходил и получал монетки GST по тому курсу, у меня окупаемость показывала, там, по-моему, за месяц. Должен я бы идти в ноль. Но на самом деле у меня и то меньше была окупаемость. Но как я действовал? Смотрите, во-первых... Я не заходил в проект, вы знаете, сразу я пропустил из-за понятных причин, я уже давно рассказывал. Потом началась шумиха, начался хайп, сам GMT очень дорого стоил и кроссовки, естественно, тоже очень дорого стоили, потому что салана была там еще, по-моему, в районе 100, а может даже больше долларов и там 10-15 салан за, блин, ну кроссовки, ну как-то... Не мог, если этого позволить. И тут еще и появился второй мир, так сказать. На Binance Smart Chain вышли кросы. и там что-то случилось невообразимое. Люди покупали кросы за 20 тысяч долларов. Ну, в общем, там целая история была. Ждал их, конечно, ну, кто успел вовремя, может, там по нулям вышли, а кто нет, то ждал коллапс. Либо они потеряли очень много денег, либо те, кто уже давно в проекте, скорее всего, они слили то, что заработали до этого. В общем печальная история, я ни в коем случае не насмехаюсь, но опыт получили они и я, как со стороны наблюдателя, тоже получил определенный опыт и ну, то есть понимал уже, что ждать от проекта. В особенности поговорим дальше, когда будут добавлять новые миры. Так вот, первый кроссовок я взял за 7 салан. Это стоимость салана 44 доллара была. Потом, что произошло? Начался коллапс, крах еще ниже упал флор кроссовок и в сети BNB он упал вообще там до одного BNB. За один BNB я взял один кроссовок и добавил еще один кроссовок. BNB стоил 300 долларов и добавил один кроссовок за Solana. Вернее в сети саланы, за которые я заплатил еще 4 Solana. Таким образом я потратил один от салан и один BNB. И тогда миры еще у нас были как бы спаренные, и у меня было 4 энергии. Я это сделал, чтобы было 4 энергии и бегать в сети Binance Smart Chain, потому что токен GST, он стоил в разы дороже, чем GST в сети Solana. Поэтому я бегал в сети Binance Smart Chain. Так вот, значит, вчера я бежу, вообще ни о чем не подозреваю. Вернее, выбегаю, нажимаю старт, смотрю, у меня две энергии вместо четырех. Что случилось? Они сразу упаяли, обрубили, ну, предупреждали, конечно, заранее, что миры, они разъединят. И получается, я бежал вчера уже не на четырех энергиях в сети Binance Smart Chain, а на двух энергиях. Я пробежал, и потом во время бега нажал, перешел переключиться на Салану, и у меня в сети Соланы тоже было две энергии, то есть их разделили я добежал уже, свой бег закончил в сети Solana. Ну и там, конечно, два раза меньше получил по доходности, чем в сети Binance Smart Chain. Что я предпринял? Я пришел домой, смотрю, флор BNB сам вырос. Чуть-чуть подскочил, а в сети Solana наоборот упал. Я принял для себя такое решение. Я по 1.6 свои э, кроссовки, что я брал Binance Smart Chain сети, я их продал. По 1,6 с комиссией мне э, получилось 1,5 BNB. Я вложил 1 BNB. То есть смотрите, окупаемость уже получается я 0,5 BNB я выиграл. Если в долларах брать, то я вернул все-таки 300 долларов, если я продам BNB сразу. Потому что я брал по 300 долларов, когда BNB один был. А сейчас BNB там 215 и полтора BNB это тоже 300 долларов, ну может чуть больше. Но я сужу так, что я... С наваром получилось у меня еще 0,5 BNB. Потому что BNB у меня история в долгую. Я более чем уверен, он будет там на дистанции стоить еще дороже. Здесь откидываем, и чтобы получить 4 энергии, я побежал быстренько. Взял саланы, которые уже была по цене 35 долларов. Я взял 4 саланы купил. На всякий случай, но самая минимальная цена кросс, которую я хотел, она там была, по-моему, 2.8-2.9. Я хотел взять не на девятом уровне. Ну, в принципе, я их и взял. И сразу, просто на всякий случай, взял 4 соланы вместо 3, да. Пока я перевел в сеть, вернее, в кошелек. В кошелек они зашли быстро, но потом с кошелька обычного в пендинг в тот, где я могу на рынке приобрести кроссовки, мне переводилось с 9 утра где-то до 6 вечера. И флор Соланы поднялся. То есть на 9 уровне кроссовки, они сейчас стоят там 3, 9 или 4 саланы. В общем, мне они попались за 4 саланы Я взял 9 уровня, там плюс-минус, чтобы хорошо бегать. Теперь у меня 3 кросса Солановских и получается у меня 4 энергии. На все это у меня ушло 15 Солан. Средняя цена Solana получилась по 41 доллару 35 центов. И это где-то 620 долларов. Окупаемость 50 процентов за 22 дня. Почему? Потому что все токены, которые я собирал и в основном бегал в сети Binance Smart Chain, во-первых, он был дороже. То есть я его менял, И два раза я попадал так, что э, на пампе токен подскачивал так, что за прогулку у меня там два раза по 50 долларов выходило. И все монеты. Я переводил GST, сразу конвертировал GMT в токен. И у меня цена была и по доллар 2 GMT, и по 90 центов, и по 80, и по 70, и по 60, и по 50 даже там, 53 цента. Средняя цена GMT у меня сейчас 88 центов. В принципе, вчера у меня показывал на момент... Когда цена в районе 80 с чем-то центов GMT был, сейчас немножко упал, там, по-моему, ниже 80 уже, то у меня вчера показывал портфель в районе 360 долларов. То есть 620 вложил, 360 даже больше 50 процентов. Сейчас показывает ровно 50 процентов. Я посчитал, если вот так взять психануть и сейчас выйти со Степан, я сейчас продаю кроссовки, за те саланы, которые я могу продать, это уже не 15 салан, а это уже будет 4.4, 8 и там ну, где-то 10-11 салан. В общем, если я это все продаю, я останусь даже в плюсе, если прямо сейчас вот стихануть. Но я это делать не буду, ребят, потому что буду до конца. Почему? Сейчас объясню. Ну, Во-первых, у нас потихонечку внедряется обновление, да, о котором мы поговорим. Во-вторых, у меня уже выработалась офигительная привычка каждый вечер. Ну, у меня кросс джогер, то есть я могу либо ходить чуть более быстром темпе, либо в такую в легком темпе бежать. То есть у меня выработалась привычка, я это делаю вечером. И самое классное еще, какая у меня привычка появилась, это то, что я теперь после 6 вечера я перестал абсолютно есть, потому что я иду, прогуливаюсь или... Там пробежку делаю и я не кушаю. У меня вот за 22 дня у меня ушло 6 килограмм. Я считаю это тоже плюс с 88, у меня сейчас уже 82. Это тоже, кстати, большой плюс, и многие люди, я знаю, готовы отдавать даже большие деньги, чтобы выработать какие-то полезные привычки, заняться каким-то спортом. Но ну, это одни плюсы. Тем более обход сейчас на салане стоит вообще там 4, 3, 5, по 3, там можно дождаться по 2,8 за салан, Купить три кроссовка, взять 4 энергии и третий кроссовок более-менее. Это я говорю за обычную даже коммунки, взять какого-то девятого уровня. И потихоньку там бегать. Но ну, окупаемость, когда я посмотрел, сегодня я пробежал уже 4 энергии на Солановских, даже по 20 центов, которые сейчас за GST есть. Эта окупаемость получается 5 долларов в день. То мне, чтобы отбить свои вложения, вот эти еще 50%, мне еще нужно 2 месяца бегать, чтобы... И это при условии, что GST не будет падать. Но он пока что падает, падает, падает беспрерывно. Но его знает, может это падение уже закончится, может он стабилизируется курс, может даже чуть подрастет. Ну посмотрим. Но все же смотрите какая еще здесь история интересная. Я все это дело все равно конвертирую в GMT, потому что у него, я более чем уверен, шансов э, ну, вырасти намного больше. И он будет более применяться, так где разработчики будут внедрять какие-то постоянные обновления. Плюс не за горами запуск нового мира в июле, я думаю, это тоже будет хорошо сказаться на токене. И то, токен, то количество токенов, которые у меня сейчас есть уже в наличии, которые я нафармил и перевел в GMT, ему достаточно сходить в цену $1.40, и я уже в моменте сразу окуплюсь, и у меня останутся только бесплатные кроссы и хорошие привычки за спиной. Поэтому здесь ну, пока история для меня ну, просто плюсовая. Заходить вам или нет, решайте сами. Если токен GST так и будет удерживаться при 20 центов, то в салановских кроссах у вас окупаемость получится 4 месяца. То есть вот прям реально говорю как есть. Но здесь еще какая фишка есть. Во-первых, прошло обновление. Обновление одно из сильнейших, которое я считаю, не знаю как оно сработает, но посмотрим, там вы берете 5 каких-то обычных кроссов, Комоновских, и вам, вы их сжигаете, вот у кого-то много очень кроссовок, сжигаете, они с предложения кроссовки уходят и вам дают один кроссовок там повышенного уровня. И вот если эта история будет людям интересна, хоть хоть какие-то маленькие копейки, но они будут в плюсе, они это будут делать. Кроссовки будут с рынка уходить и флор немножко будет подниматься. Если флор будет подниматься, то те ценовые значения, которые вы сейчас заходите, у вас будет шанс просто умножиться на самих кроссовках. То есть при их продаже они могут стоить дороже. Ну и плюс курс саланы, Не знаю куда еще пойдет рынок. Нащупал на дно или еще будет там валиться ниже. Соответственно смотря почем берете Солану. Сейчас курс в принципе не самый плохой. Уже не 120, не 100 долларов, а 35. Это в принципе лучше да, чем 120 или 100 за салану. Здесь тоже в принципе на росте курса на флоре кроссовок можно тоже будет сыграть, если все будет хорошо в дальнейшем. Ну и про обновление в разные миры я сказал. И добавление третьего мира тоже это очень важно. Я думаю, все-таки это подтолкнет как минимум токен GMT. Я думаю, а может даже и флоры в разных сетях. Тоже, также смотрите, сразу предостережение такое да, для вас. Потому что я думаю на Binance Smart все все обожлись, ну, кто участвовал то чтобы не было такого, чтобы вас, ну, вам не было больно, потом вы не плакали, что это все херня, обратно. Может такое быть, что войдет новый мир и сразу фор вот этих кроссовок новых, да, не знаю, в какой сети он выйдет, подымется очень сильно вверх, токен GST там будет в своей сети обратно, он тоже может подскочить очень вверх. И вот люди, которые там, я в Носолане бегаю, кто-то на Binance Smart Chain бегает. Большое количество Этих людей перейдет в третью сеть в погоне за быстрой окупаемостью и за, естественно, Возможностью там продать, вернее купить дешевле и продать кроссовки дороже. И я думаю оно все так же самое быстро может все рухнуть, поэтому там осторожно играйтесь. В общем я сделал ставку на Солану, остальные 50% отбить своих вложений, я сделал ставку на Солану. Да, сеть самая тупая сейчас, в смысле того, что она загруженная постоянно, те обещания там супербыстрая Сеть, она не работает, хотя приложений и проектов на ней Огромное количество, потенциал серьезный, но пока разработчики до ума его не довели. Ну и возможности роста, учитывая то, что там сидят такие манипуляторы, как Alameda и разные фонды, могут салану тоже, в принципе, прокачать. Поэтому я решил сделать ставку на сеть салана спокойненько. Ну и на GMT, да, токен, который может прыгнуть в любой момент. У меня прям лимитный ордер стоит. Если он сработает, сразу я окупеваюсь и бесплатно дальше бегаю в кроссовках. Потому что приобретение полезных привычек – это только плюс копилку, хоть это и за деньги. Ну в дальнейшем я более чем уверен, эти навыки у меня останутся абсолютно бесплатно. Ну и теперь самое главное – конкуренты. да, Все говорят, что Степан не тот, Степан – это херня, Степан – это скам. Вот тут конкуренты, я пойду в Кала, я, я пойду в Свиткоин, я пойду в Мэйзи, Там кто-то даже говорит, ну что, ребят, ну кто там в руля какие там фонды, ну... Мне, когда пишут там, может в Амейзе, а не Степан, ну просто ну, я не могу это даже сопоставить, ну для Амейзе это ничто, Степан это фонды. Крупнейшие, это биржи крупнейшие, везде токен за листинг, ну понимаете, да, то есть э, большие обязательства там перед аудиторией, огромная аудитория, платежно-спроможная аудитория, куча блогеров там задействованы, они уже сидят там бегают, если что-то там допилят, плюс какой-то, они опять начнут эту всю тему продвигать и... Ну, сами понимаете, поэтому ну для меня сравнивать это, ну, как даже вообще, ну, рядом не стоит эти эмэзи и все остальное. Потому что Степан, ну, реально номер один, хоть и да, он там обосрался, но обосрался он ожидаемо, потому что, ну, я более чем уверен, там где-то оно все и специально было сделано, но людей взяли, конечно, на вот эту историю, быстро урвать и на жадности много людей, конечно просела. но здесь вряд ли кого-то нужно винить, потому что мы имеем в виду с рискованным и с новой темой мы Во-первых, хайповая тема и вообще криптовалюта это сплошные риски, поэтому ну, если вы как бы залетели на больше, чем можете себе позволить, ну не надо никого винить, возьмите ответственность за си... ну, на себя, понимаете, это будет правильно. Ну и вот Волкин, например, да, там хайпса поймал, берем мы котлету, я там снимал обзор, видео можете глянуть, можем бесплатно прокачать до 6 уровня. НФТшку он превращается, мы его продаем и что-то там можем получить. Сейчас уже листинг был на Вайбите, на Хобби, на Гейт, цена там полторы тысячи процентов дала. В общем неплохо у кого получилось на селе взять тоже подняли и сейчас мы вот эти токены можем взять там докачать нашего кроссовка, кто купил пониже продал подороже как я. Например у меня сейчас есть бесплатные токены, я могу загнать и продать свой котлет. Но с такой механикой там уже смотрите какая история, вот они хотели боксы продать уже в сети салана что-то у них не получилось, что-то там тупило, никто не смог купить, то есть уже такой знаете отталкивающий. То есть даже распродажу боксов они не смогли запустить, перенесли, ладно. Потом, сейчас люди, которые уже купили на селе токены, захотели прокачать свою котлету, естественно, чтобы под, ну, как бы продать. У кого-то получилось, и я более чем уверен, они увидели, что сейчас начали этим заниматься. И они лавочкой, думаю, специально прикрыли, но написали, что у них там какие-то исправления ошибок, там надо что-то им подковырять. Ну посмотрим, чем это закончится. Ну Волкин тоже, я не считаю, что там супер конкурент. Я не думаю, что его ждет успех, даже приблизительный, как Степан. Хотя там история чуть другая. Вы просто вообще активность любую проявляете и за шаги получаете гаммы, И за гаммы потом можете поднимать уровень э, кроссовка. Поэтому с конкурентами Степан я абсолютно спокоен. Никто из них вообще не превзнес ни какую-то свою какую-то идеологию, что-то такое, чтобы это было... Ну круто, вау и какое-то новшество. Все они просто под копирку берут, копируют и ничего нового я не вижу. Поэтому если я не вижу ничего нового, ничего сверх такого революционного, так зачем мне э, уходить что-то другое, если тут степан на абсолютном дне. Токены все на дне, GMT грубо говоря, ну не на самом дне, ну вот был 50 центов, тоже в принципе неплохая цена была. Даже просто ну, проторговать, да, там спекулятивную часть взять и заработать. Ну и сами кроссовки на дне, в сети BNB на дне, можно сказать, Салановские на дне, ну, в общем, все на дне. А не забываем, что Степен тоже, грубо говоря, можно сказать еще. Да, таки есть, он бета-тестирование. И там, по дорожной карте, еще много чего они могут э, сделать. И там ребята ну, с мозгами сидят, я думаю, все-таки они что-то там придумает и если рынок развернется, они выживут на этом рынке, то именно с Move to Earn, я думаю, все-таки они будут, как они есть первопроходимцы, так и они и будут рулить именно на этом рынке, в этом сегменте. Но это моя точка зрения. Она может, конечно, не сходиться с вашей, это нормально. Вы выбираете своего любимчика, свой проект, это все хорошо. Я ни в коем случае не говорю, что все это там супер плохо, только степан, нет. Степан, я говорю, что для меня номер один в а для вас, пожалуйста, выбирайте по душе, занимайтесь и, конечно же, анализируйте самостоятельно и решайте, где и как вам бегать, заниматься спортом, в любом случае это круто, это прям революция, то есть взяли людей и заставляют ходить, бегать, ну, чтобы хоть какую-то копеечку, да и получать ваши комментарии, обязательно. Я готов выслушать, почитать, что вы думаете об Stepan. Может, вы там потеряли да, на вот этой в сети Binance Smart Chain, что было там, на хайпе пытались заработать, не получилось. Покупайте ли вы сейчас кроссовки. Верите ли вы в проект или нет? Обязательно пишите. Ох, бахнуло. В конце даже свет потух. Ну, надеюсь, меня еще видно. Поэтому, ребят, не забывайте также подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все. Всем желаю удачи, как всегда. Всем профита. Всем пока.